всем привет что мы начинаем прямой эфир сейчас ждем Андрея Сергеевича Кострика и начинаем кстати вы можете если что у нас открыт чат вы можете писать свои вопросы всем привет привет добрый вечер Елена Валерий ждем нашего хирурга сразу напишу вопрос с какой литературу лучше начинать изучение ортопедии а, вы знаете кстати я вот подумал что лучше вопросы все-таки в конце потому что у нас чат будет уходить наверх с какой литературы лучше начинать изучение ортопедии ну я отвечу, наверное, в конце тогда уже. Угу. Так, ждем Андрея Сергеевича. Написал ему. О, у нас уже 60 человек. Всем привет еще раз. А вот, Андрей Сергеевич, вижу вас. Так, и... Сейчас мы сделаем вас ведущим. Добрый день. Андрей, привет. Что-то ты перевернутый. Мне кажется, тебе надо... <связать> <связать> <связать> да. Точно? Во, вот. Так. У хирургов, конечно, другой взгляд на вещи всегда. Тут сразу понятно. Так, вижу тебя, слышу. Ты слышишь угу. меня? Великолепно. Угу. Отлично. Ну что, как у тебя дела? Поговорим в прямом эфире. Дела? Нормально. Спасибо. Хорошо. Да. А, ну, давайте еще раз поприветствуем всех тогда, кто с нами. А, вижу, что вы уже пишете вопросы. М -м, подождите, подождите. А, сегодня мы разберем те вопросы, ответим на те вопросы, которые вы нам прислали. А, обсудим наш а, будущий семинар который пройдет 2-3 апреля в Москве. И, ну и ответим на те вопросы, которые будут сегодня в чате. Поэтому задавайте, пишите. Но давайте все-таки вопросы в конце, потому что чат идет наверх, и мы можем пропустить вопросы. Спасибо. Спасибо за сердечки. Спасибо за внимание. потому что 80 человек уже. Ну что, Андрей, давай расскажем, наверное, в двух словах о нашем семинаре. Почему мы решили вообще его, мы сказать, решили его запустить? Мы решили его. Потому что тема, тема темная, знаний э, мало, вопросов много, решили поделиться накопленным опытом. Слушай, как ты получал знания? Вот как ты стал? Ты... Искал их там, сям в Ютубе, в книжках, статьях. Туда съездил, туда съездил. Mm -hmm. Все, я помню, пом как, э, да, когда вот я задумался, как картодон, когда был первый пациент, начал искать, как, там, э, как его лечить, какие есть вообще алгоритмы, протоколы взаимодействия. Понял, что вообще знаний нет. То есть начал искать какую-то литературу, какие-то семинары их не было. Э, в общем, информации было мало. Поэтому я спрашиваю, как у хирургов в этом плане. Ты же Сейчас ты, вот, ты, ты хирургии, ты, ты пришел из общей да, хирургии, то есть. Как, ну, как, у нас по нулям было. По, после орденатуры у нас по ротогнатии было, конкретно ну, вот в нашем заведении учебном, было вообще по нулям, то есть мы даже не знали вообще, что это такое. <свят> Слышали, что край уха что такое существует, и все. Вот, поэтому это, конечно, зависит от того, где заканчивать ординатуру. Сейчас сейчас знаний уже и семинаров больше появляется. И сейчас, ну, реально пошла, видимо, мода на это направление. То есть сейчас семинары уже много-много-много их проводится. Вот, когда мы все это начинали, вообще не было никакой информации. Вот, то есть сейчас уже времена немножко меняются. Это как бы хорошо, потому что уже появляются и люди, которые... В ординатуре, архематические. Там... Да, да, да, да. да, да, да. Вот. Поэтому сейчас уже и до, а -а -а. допустим, например, например, литературы, ну какой-то вот настольной книги, которую открыть и прочитать от и до там, как ä, правильно сделать, этого не существует ни одной такой, наверное, ни одной книжки, ну по крайней мере, такой полноценной. То есть есть какие-то краткие, краткие наверное, описания, но полноценный вот а до я нету, нету. Все это просто ну, стабильный... пример. Вот ярто да? Мы решили, давай-ка мы попробуем повзаимодействовать, да, как нам взаимодействовать. Вот какого-то такого рецепта, ну, то есть семинара или вебинара, не знаю, то есть какого-то, или книги, книга, есть какая-то такая, есть же книги по хирургов непосредственно. Есть, есть, есть но, но... Да. я сказал, что там... Но там больше вопросов, чем ответов, когда начинаешь их читать, да? Да, это там, скажем так, поверхностный ликбез, вот, но вылезает огромное количество нюансов, вот, о которых, да, во-первых, во не говорится на многих семинарах, вот, а в книжках тоже, может быть, не написано, и, как бы, приходится докумековать самому. Ну, давай я тебе расскажу свой, свое ощущение, свой опыт, как бы, я, потому что был и на хирургических конференциях, да, челюстно-лицевых хирургов, и ездил несколько раз. И, знаешь, вот такое ощущение, как бы, что хирурги в основном рассказывают как будто бы, ну, другим людям, как будто бы уже само собой разумеющееся, что ты должен знать вот эти базовые вещи, как э, они между собой с ортодонтами э, взаимодействуют. То есть они показывают, вот пациент, вот такой план был, мы его вот так вот вылечили, вот до и вот после. Что было внутри, самое интересное. да? Они думают, ну, как бы все же должны знать, как, они взаимодействуют, как мы взаимодействуем. Все должны знать, кому идет пациент, а как мы строим план, а почему здесь была двухшерстная операция, а почему мы сделали ротацию. Ну, некоторые хирурги объясняют, но в основном, как я видел, хирурги показывают до и после. Смотрите, как красиво, смотрите, как было плохо до. И там потом ортодонт уже что-то доделал. Понимаешь? Ортодонт, когда рассказывает о хирургии, он говорит, ну вот здесь было. Понятно, что на хирургию, вот пациент пришел после хирургии, и вот так мы его завершили. Понимаешь, вот как бы такие идут рассказы, и ты думаешь, блин, все круто, красиво, но когда ты э, начинаешь сам это все делать, ты понимаешь, так, столько нюансов, вот с первого шага, а когда пациент идет на консультацию хирургов, что потом должно быть, а когда пациенту фиксируют брекеты, на каком этапе я должен потом опять хирургу что-то писать и говорить: понимаешь, столько вопросов возникает, и мы с тобой как раз это и прошли весь. То есть почему мы сейчас и будем, ну, хотим поделиться опытом, потому что мы с тобой ведь ну, сколько у нас было обсуждений, сколько у нас было вопросов без ответов, и мы искали по всем там сусекам, да, как бы и не могли понять, где истина. И до сих пор даже мы с тобой обсуждаем. Вот порой, и понимаем, что очень много все-таки слепых зон, да, и на которые да. все далеко, у всех разные мнения и нет какого-то единого стандарта. В этом сложность. Поэтому я бы хотел <кратко>, кратко рассказать о нашем семинаре, о плане нашего семинара. Да, То, что мы с одной стороны будем говорить о хирургических нюансах, ты расскажешь о чем, о видах операций, например, ну то есть ты расскажешь о всех операциях, которые ты проводишь, и какие есть нюансы на операциях, что-то может быть, как их проводят, как они проводятся, да? Да, ортодонту важно знать какие-то общие принципы хирургические, чтобы понимать, что хирург может осуществить, а что не может, потому что иногда от ортодонтов поступают ну, не совсем реальные запросы, не что можно сделать. Вот, поэтому... Да, нереалистичные. Вот. И поэтому, как бы, э -э, ортодонту, ну, наверное, полезно знать, во-первых, что хирург рассказывает на консультации, во-вторых, что хирург может, э -э, какие операции могут быть, какие у них могут быть нюансы, осложнения и так далее, э -э, потому что, зная это все, ортодонт может э -э, грамотно проводить и свою консультацию, э -э, поэтому это полезно, чуть-чуть зарезать э -э, с между специальность. Чуть-чуть глубже ее знать. Знаешь, как ортодонты мыслят, знаешь, как ортодонты. Вот самое интересное, да, действительно, что хирурги мыслят а, как бы вот такими большими штрихами и глобально. Ортодонты мыслят не так. И вот это разное мышление, разный подход. Вот очень, очень чувствуется, когда вот мы с тобой, например, обсуждаем, или мы с тобой взаимодействуем, там что-то делаем общее дело. И знаешь, как ортодонт мыслит? Он думает, ну, хирург-то все может. То есть, ну что ему там стоит переместить вот это сюда? А реально, реально, когда ты попадаешь на операции, вот в операционные ты попадаешь, и понимаешь, что вот через такое отверстие хирург должен делать вот это все невозможно. И когда ты думаешь, когда пациент тебе приходит из, от, от, после операции уже, после хирургии, ты думаешь, ну вот что хирургу стоило это взять и вот это вот сделать, вот так повернуть там этот сегмент. И реальность это, когда ты на операции это видишь, ты понимаешь, что это, блин, очень сложно. Ну, на самом деле, да, вот эта история, когда там, помнишь, когда ортодонт или кому-то сказали, ну ты приди к нам на операцию и сделай вот как ты хочешь, ну поставь. И у него там ничего не получилось. Ну, реально. То есть это сказать легко, в теории все легко, но когда ты реально видишь, как хирурги работают, понимаешь, что это очень непросто. Одно дело ты видишь все на планировании, и другое дело ты на реальности на операции, на хирургии все это... Понимаю, что это сделать очень сложно. А, да, эфир будет сохранен, кстати. Спасибо за... Эфир будет сохранен. Если что, можете посмотреть запись еще. А, про цифровые инструменты диагностики тоже расскажем, потому что сейчас все-таки все идет в цифру. Но есть нюансы, да, Андрей? По цифре. Да. А, опять же, если вы хотите идти в цифровую диагностику, в цифровую... А, вот это, в цифровое, это все, как бы так скажем... Какие, с какими ты столкнулся вот, нюансами, вот, вот, кратко. если кратко? Вот, вы же перешли на цифровое планирование. Да, мы полностью перешли на цифру, полностью, вот, но... но не понимать, полностью, что... ты еще требуешь гипсовые модели. Ну ладно, это мы обсудим физические, потом. Физические, ну не гипсовые, физические, физические назовем Ну это мы обсудим а, потом, да, ладно, да, давай. Да, давай. Да. Расскажи, пока а... как, ты, как ты это все делал в 3D, как с чем ты столкнулся. Ну, я столкнулся, опять же, с тем, что полностью реализовать цифровой протокол, его достаточно сложно, вот, потому что даже те, кто продают оборудование, они, как бы, зачастую не понимают его полные его функционала и не готовы, допустим, продав оборудование, обучить этому функционалу. Вот, и опять ну, же приходится те, кто всего... хочет в себе сделать 3D и там 3D принтер, 3 d да, и все да. вот это. то есть после того, как у нас было все оборудование уже на месте, нам потребовался год, чтобы вся эта цифровая цепочка заработала, вот, потому что там нюансы постоянно вылазили на каждом шагу. Вот. И до многих вещей приходится, не до многих, до всех вещей приходится допирать э, самому, прежде чем э, эту вещь передать кому-то следующему, чтобы ну, ее выполняли. Вот. Поэтому нюансы Это тратится время, меньше. нервы, деньги, да. Да. поэтому, когда идешь по проторенной дорожке, же легче. – Легче. А, – Ну да, ты мне рассказывал, какой 3D-принтер, там что-то не та смола там оказалось что-то такое, да, там было, вы и потом оказалось, что нужно было брать другой принтер, оказывается, потому что вы не знаете, Да нет. Да, нет продаю принтер в России, а смола нет, не продается к нему зарегистрированные смолы. Вот, вот это, вот это самое главное. Да, и выясняется, что смолы нет, регистрации нет, и где взять все это непонятно. Вот. Потом mm -hmm. начинаются и смолы для печати на этом принтере. Mm -hmm. вот. А про никто не, не говорит, когда продает это оборудование. Вот. Вы очень большие молодцы. Конечно, знаний в этой области немного, но благодаря вам они появляются. Огромное спасибо Андрею Костюкову, который консультирует пациентов. Вот, благодаря тебя, что ты консультируешь. Да, спасибо. Мы стараемся да, делиться знаниями, которые у нас есть, которые мы тоже вот на своем, как мы, с кровью и потом <соценно> эти знания получали на самом деле. А, да. Ну, что еще по программе, если говорить, да, то вот, виды операции. Андрей Сергеевич расскажет про 3D, все, все 3D, цифровые инструменты и какие нюансы там есть. Поговорим об этапах взаимодействия хирурга ортодонта, какие протоколы от и до, до от тада я, какие могут быть этапы и от консультации до промежуточной диагностики после операционной ортодонтии. Отдельным пунктом у нас будет сопоставление моделей. Помнишь вот это вот? И то, что я показывал в сторис, то, что я пилил. <laughs> Спасибо, Андрей. Кстати, он меня научил. Вот этот лобзик и пила. Я, кстати, еще подумал, что нужно взять эм, этот, как его. Клей? Карандаш? Нет, нет, нет. Клей у меня есть, да. Я не взял пластилин еще и не взял э, тиски. Вот, мне кажется, тиски, как на уроке труда, знаешь, вот поставить туда модель и пилить. Потому что я сегодня пилил. У меня руку свело, как будто я держал модель. Но я знаю, что есть, да, вот э, есть, если была бы зуботехническая лаборатория, там было, можно было проще распилить все, но у нас в клинике ее нет, поэтому все вручную, но э, это все реалистично. И мы покажем на семинаре, для чего это нужно делать, для чего нужно вот так пилить, как это делать, и почему важно, чтобы именно ортодонт и хирург э, э, это оценивали. Э, ну, вкратце расскажу, например, да. Э, ортодонту важно, как, какой с какой окклюзии пациент придет после операции или нет? Если это важно, а мне кажется, это важно, потому что каждый миллиметр, который вы а, будете исправлять после операции, в принципе, вы могли хирургу об этом сказать до операции. а Попробуй-ка все-таки по-другому поставить сегмент, да, Андрей? То есть, ну, можно же так обсуждать? Да. Мне так будет неудобно. Мы же тобой и так обсуждаем. Я говорю, но мне так будет неудобно или здесь лучше поставить вот так. Мне будет удобнее, то есть, если вдруг какие-то нюансы, какие-то нужно искать компромиссы, то здесь может этот ортодонт сказать, что... Мне здесь будет неудобно перемещать зуб, или это невозможно будет переместить. Давай-ка мы лучше по-другому по поставим сегмент. Хирург-то может поставить как угодно, правильно? Есть, да, все верно. Вот, ты, ты сегодня пытался финальную окклюзию собрать? Я пытался, это нелегко. Ты... Я не представляю, как вы это делаете на операции. Ты понял, сколько есть вариантов собрать финальную окклюзию? Там бесконечное количество, понимаешь, тут можно так. -то. Это как лего. Как даже вот. Не, в лего можно, а там можно, лего. лего, лего количество. позиция. А это вообще не лего, это сотни позиций. И, и да. хирургу это... поставит так, как ему хочется. А ортодоту, наверное, хочется по-другому. И здесь как бы... -то хирург, иди. он же хирург. А он... потом ортодоту нужно сделать передвижение, чтобы финализировать эту оклюзию. Поэтому финальная окклюзия, конечно, это очень важно. Вот. И, и это же ведь все-таки такой творческий этап, потому что действительно тут по-разному можно поставить там ресы, поставить наклон, наклонить боковые зубы, там. И особенно если это, например, вот то, что мы сейчас обсуждали, Surgery First, да, там хирургия в начале, то, что это не считается, все-таки нестандартный какой-то подход, а все равно там вообще намного сложнее. Но об этом тоже это все обсудим, там нюансы, как сопоставлять модели. Кто в этом должен, кто, кто в этом участвует, почему оба все-таки, и кто это должен все-таки делать. Я думаю, мы это обсудим отдельным Момент у нас есть отдельная часть программы. Трансферзальные проблемы, да, как их решать тоже. Кто решает, кто, это будет хирургия, это ли это будет все-таки ортодонтическая какой-то камуфляж. Что делать ортодонту после сарпи, какие могут быть нюансы при сарпи. Что лучше, сарп или сегментация? В двух словах да, да, Что лучше, сарп да, или сегментация? Да. Можно в двух словах ответить или нет? Не, нельзя в двух словах ответить. Это... <смех> нельзя, потому что мы на семинаре будем об этом рассказывать, да? <смех> не, не, не, не. ну почему, <смех> почему нельзя, почему? Ну, потому что это как, как война черного и белого. Здесь столько существует мнений, и здесь просто самое главное, ну, как бы э, на начальном этапе до фиксации брейкетов определить, есть трансверзальное, допустим, несоответствие или, или нет его, и определить, кто будет и на каком этапе устранять это трансверзальное несоответствие. Потому что, если, допустим, это одна челюстная хирургия, то э, мы не можем решить эту проблему, ее нужно решать ортодонтически. Да. Если да, это двучелюстная да, да. хирургия, то мы ее можем решить, и мы, соответственно, можем ее решить либо за счет сарпи, либо за счет сегментации. Здесь существует ну вот учеб... а кто решает, это будет сарп или сегментация? Э, я думаю, Какой это, это решать два... давай, давай так скажем, сейчас, просто те, кто еще не сталкивался с этим, что есть два разных подхода, да? можно сделать сарпи да, сначала. Ну потом да. провести ортодонтическую подготовку уже с имеющейся шириной, и потом сделать двухчелюстную операцию или там, одну челюстную операцию. А можно сделать вообще все. Сначала ортодонтию, брекеты, и, и один раз операцию сделать, и сразу сделать. И сагитарные проблемы решить, и трансферзальные, за счет сегментации верхней челюсти, разделения ее. Так вот, Очень кто интересно. это решает? Я думаю, это должно решаться в любом случае совместно. Совместно, потому что здесь принимает участие все-таки команда, и в том числе нужно привлекать и пациента. Потому что, допустим, если САРП – это две операции, это два наркоза и два послеоперационных периода. Если это сегментация, то это все-таки одна операция. Но просто другой вопрос, что не всегда возможно сделать в одну операцию решение трансверзальной проблемы. Вот. Поэтому все индивидуально решается. Ну, кстати, да, вот то, что ты сказал, то, что должно решаться в команде, мне кажется, что в этом и тоже основная сложность, что сложно хирургу и ортодонту быть в команде. Вообще, в принципе, ортодонту в команде быть сложно с кем-то, если я скажу так, потому что ортодонты как бы немного обособлены от других стоматологов, не все их понимают. Ну, потому что в ортодонтии, ну, ну возможно, потому что особенность нашего образования такая, так, такое, что не все стоматологи, как бы имеют общее представление об ортодонтии, да, и поэтому сложно работать в команде, там, сложно объяснить кому-то, что ты можешь, что ты не можешь, как ортодонт. И то же самое между ортодонтом и хирургом. Я не знаю, что ты можешь, я не знаю, как ты смотришь на пациента, я не знаю, как ты видишь эту ситуацию, как ты рассказывал, да, там, э, как там, врач-онколог, ты говорил, что-то ударяет зуб. Да-да, ну, да, то... врач-онколог. Подрабатывают в частной клинике, удаляют зуб, там корень улетает в пазуху. Им директор клиники говорит, как, там же корень в пазухе. он говорит, корень в пазухе, о чем мы вообще говорим? Это разве проблема? Да, то есть само мировоззрение человека, само ощущение проблемы, оно другое. И вот можно просто на этом этапе даже не найти общий язык. Поэтому это очень важный момент, взаимопонимание и общая цель, чтобы все понимали, какими средствами, какие есть возможности друг у друга. Ну, да. А, да, поэтому работа в команде, в команде очень важна, поэтому мы это тоже на семинаре этого вопроса коснемся, то есть какие могут быть, что хирург может не знать что ортодонт может не знать о хирургии, и мы как раз с Андреем очень много таких зон открыли друг, друг у друга, так скажем. Да? Андрей мне очень много вопросов задавал по дойти. Я, я его спрашивала, а что хирург может так, а почему не может так? Ну, то есть Я всегда думал, что, например, хирурги могут все, оказывается, нет. Там есть какие-то ограничения тоже. А, ну, и поговорим, конечно, о сагитальных проблемах. Дистальный прикус, медиальный прикус, какие могут быть методы камуфляжа, какие этапы, какие могут, какая подготовка, предхирургическое может быть, с какими трудностями может столкнуться ортодонт при подготовке. Ну, такие ортодонтические вещи обсудим, типа сагитальная щель, как декомпенсировать, да, коррекция дефицита места, симметрия, диспропорция зубов, кривая шпея, ну, то есть все такие ортодонтические нюансы. И разберем клинические случаи всегда по этим моментам, то есть какие там были у нас в том числе и ошибки, кстати, тоже. Да, и ошибки разберем. <coughs> кстати, были вопросы по ошибкам. Очень важно понимать, на каком этапе произошла ошибка. Ошибки могут ошибаться, ошибаются все, и важно понимать, на каком этапе, э, э, скажем, для какого этапа, какие ошибки специфичны, я бы так сказал. И если вы, допустим, на каком-то из этапов что-то у вас пошло не так, вы должны посмотреть, посмотреть, обратно, да, так скажем, взгляд назад кинуть, и кто, на каком этапе, что было сделано не так. Не для того, чтобы обвинить друг друга, а просто чтобы понять, как ее исправлять. Потому что это, знаете, как ну, конструктор Лего, действительно. То есть ты собираешь его, собираешь, и на последний момент у тебя там три больших части, и они бац, и не сошлись. И ты думаешь, почему они не сходятся? Начинаешь разбирать, а у тебя, оказывается, на каком-то там десятом этапе где-то маленькая штучка на миллиметр там сместилась, и все, у тебя не сходится теперь в конце ничего. Ну, то есть надо посмотреть, вернуться, посмотреть, на каком этапе была ошибка и что, проис... что произошло. Чтобы, опять же, получить опыт, чтобы работать над ошибками. А, вертикальные аномалии разберем. Ну и там сустав, асимметрии, все это я уже сказал. Давай тогда сейчас перейдем к вопросам. Я видел, что были вопросы в чате. В uh, каком кейсе идет речь, коллеги? Мы сейчас не кейс разбираем, мы сейчас говорили о том, какие вообще могут быть проблемы между ортодонтами и хирургами и взаимодействием их, и, как, и что мы будем обсуждать на нашем семинаре в том числе. Uh, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, на каком этапе начинать сегментировать дуги, если планируется 3 макс? Еще раз. На каком этапе сегментировать дуги, если планируется 3 макс? Если если под 3-макс подразумевается операция на верхней челюсти, на нижней челюсти думаю... и на подбородке, Сегментировать дуги не нужно, их нужно сегментировать, если. Я думаю, наверное, маршура... место в виду, что сегментация верхней челюсти может быть называется, называют таким термином. Ну, означает, а, сленговое название МАКС, хирургии хирургия это как бы опираться на верхней и нижней челюсти и подбородке. Вот, поэтому это не немножко, наверное, неправильный воп вопрос. Mm -hmm. а, сегментировать дуги нужно, в том случае, если предполагается сегментарная хирургия. И здесь возможно два варианта. Если, допустим, пациенту был изначально излом окклюзионной плоскости, двойная окклюзионная плоскость на верхней челюсти, то э, мы вс... здесь возможно два варианта подготовки. Либо изначально готовить дугами, э... Первый квадрант, центральный и боковой квадрант э, с левой стороны. Либо готовится все единой дугой. И где-то примерно за 3 э, месяца до окончания подготовки дуга перекусывается в зоне предполагаемой сегментации и дается возможность рецидиву излома окклюзионной плоскости, э, чтобы потом вот этот э, ротированный фрагмент, э, который будет стоять физиологично внутри кости, ротировать уже хирургически. Э, ну и в некоторых случаях дуга сегментируется... Во время операции, когда, допустим, не было излома окклюзионной плоскости, но есть трансферзальные несоответствия, предполагается расширение за счет сегментации. Тогда дуга перекусывается в зоне предполагаемой остеотомии. Ну вот мне, кстати, не очень нравится такой подход, когда, вот ты говорил, сегментируется дуга, чтобы вызвать рецидив. Да? Сначала ты как бы сделал... Выровнял зубы, а потом перекусил, чтобы вызвать рецидив. Ну просто потому, что это не очень прогнозируемо, а вдруг рецидив произойдет неполный, может быть такое. И потом он произойдет после операции. Ну может же быть такое. А, ну то есть как-то вот мне кажется, это не ну мне кажется, я не говорю, что это научный какой-то подход, просто что лучше оставить все как было и не перемещать лишний раз. А, а здесь, кстати, есть я... подходы нас есть подходы, когда это допустим была исправлена Двойная окклюзионная плоскость и на операции просто перекусывается дуга и сегмент все равно сегментируется и просто фиксируется титановыми пластинами в этом положении. Вот. И да. после этого он, он уже, по идее, не должен отрецидивировать. Поэтому тут не, тоже не, разные не, Андрей, как... смотри, тут рецидив, видишь, какой может быть? Зубориолярный. То есть ты, зуб, зубы, перемещение зубов, перемещение зубов, вот, допустим, ты их переместил вниз, там открытый прикус, да, ты их экструзировал. Потом небольшой рецидив, но произошел, но не полностью. А ты взял потом этот сегмент, экструдировал, но не так сильно. Уже сегмент, уже кость. А потом рецидив произошел еще раз. То есть тут имеется в виду рецидив не на костном уровне, а на зублеволярном. То есть он может просто происходить тоже. И чем больше, больше врач-ортодон перемещает зубы, именно зубы, тем больше риск рецидива, потому что любое перемещение зубов, оно может рецидивировать, если оно особенно если это экструзия, она может рецидивировать самое нестабильное перемещение. Я пациент после артогнатии. Андрей Сергеевич все четко сделал. мы ортодон пренебрег к его послеоперационным рекомендациям. Никакого то, контактов нет. И в среднем раздвижном суши, что человек... Ну, я здесь могу ответить, что контактов может и не быть после операции хороших. Это не какой-то критерий. На самом деле, и мы на семинаре тоже об этом скажем. Опять же, тут вопрос в том, как стоят челюсти. И контакты ортодонт может довести уже без проблем, если челюсти стоят правильно, зубы, проекции зубов стоят правильно, то контакты уже ортодонт доведет. Поэтому тут не является какой-то самоцелью, чтобы контакты стали идеальными после операции. Это цель тоже, это ним можно стремиться, но это не значит, что было что-то сделано не так. Как убедить пациента сделать операцию медиальный прикус с у пациента? Анна. Я отвечу. Да, да, да, конечно. На мой взгляд, ни в коем случае не нужно пациента убеждать делать операцию. Это слишком важное решение в жизни человека. И пациенты, которым реально нужна операция, они зачастую сами ищут этого лечения, вот, потому что если убедить пациента, который не хочет делать операцию, делать операцию, возникнут проблемы, то вы можете быть виноватым в этом, вот, а операция, это все-таки операция, там, есть определенные риски, то есть надо понимать, что можно умереть во время операции, там, может есть риск кровотечения, какого-то нагноения, риск повторной операции. Вот. И поэтому э, здесь нужно просто обрисовать все возможные варианты лечения, и, а пациент должен взвешенно как бы, принять сам решение. Поэтому на операцию ни в коем случае никогда не нужно никого убеждать. Ну, это мое... Мы иногда даже отговариваем. То есть, я считаю, что это должно быть осознанное решение, пациент должен прожить с ним ну, очень долгое время, то есть это не должно быть на эмоциях, это не должно быть навязанным решением, обязательно, конечно. Так. Андрей, расскажите про осложнения, с чем чаще всего связаны чем чаще всего связаны нарушения рекомендаций пациентам, ортодонтам, индивидуальные особенности и какие чаще всего. Андрей, расскажешь про осложнения на операциях. Ну, наверное, здесь. Об осложнениях не рассказать за одну минуту, просто есть разные осложнения. Если вот. мы говорим о хирургических да, если вы об хирургических осложнениях, то есть интраоперационные осложнения, есть ранние послеоперационные, срочные осложнения. Есть осложнения со стороны весочно-нижнечелюстного сустава, и, наверное, есть какие-то еще ортодонтические проблемы. Поэтому здесь широкий спектр осложнений, которых может быть. Это есть непоправимые осложнения, есть поправимые осложнения. Ну, Самое непоправимое осложнение ⁇ это, наверное, летальный исход, который может быть во время любой хирургической операции. Вот. Есть поправимые осложнения, интро например, кровотечение, которое может быть исправлено во время операции. Есть осложнения, связанные... Например, с несращением отлонков после операции. То есть, там ну, большой, большой спектр осложнений, который может быть, допустим, в хирургическом согласии, там указано порядка 40 пунктов, что может случиться во время операции. Вот. И если как бы брать общий мира то ну, там встречались случаи и ненгита, и слепоты э, там, и других страшных вещей. Но это не значит, что это происходит там, в ежедневной в рутинной практике. Просто как это из оперы: что редкие болезни бывают редко, частые болезни бывают часто. Вот. Также с осложнениями есть какие-то вещи, которые ну, казуистические э, в общем-то, практике, а есть вещи, которые ну, происходят всегда. Например, анемия э, которое возникает после операции. Это даже не считается осложнением во время ортогнатии, это как бы особенность данного типа операций, связанная с тем, что возникает отек, компрессия нижнечелюстного нерва, и оневнение всегда возникают. Вот поэтому осложнения разные бывают. А, да, давайте мы, наверное, вернемся к вопросам, которые у нас были в Инстаграме. Спасибо за вопросы ваши, очень хорошие вопросы, интересные. И вы пишите в чат, мы потом вернемся к вопросам из чата. Дима, что я думаю, такой? что вопросы, на которые мы не успеем ответить, мы их можем записать на самом деле и подробно разобрать на семинаре. Да. Да, да, да, потому что я смотрю, там вопросы есть такие достаточно глобальные. Вот, допустим, сейчас. «Здравствуйте, подскажите про расширение». Ну, это, это полдня можно разговаривать, разговаривать про расширение, да? Как его расширять? Ну, да, да, да. Тут тоже глобальные вопросы есть. Ну, давай как, как бы их коснемся, хотя бы просто озвучим и что-то примерно, может быть, ответим тем, кто не будет, не сможет приехать на семинар, но хотя бы, чтобы было общее представление какое-то. Все равно, мне кажется, когда ты, ну, в таком, знаешь, когда ты живешь... Может быть, сейчас смотрят эфир люди, кто живет там, не в Москве, где-нибудь в другом городе, где вообще там, не добраться ему, и а откуда брать информацию. Ну, вот ты сам вспомни себя, или там. Ты за любую информацию цепляешься, а не когда ты в дефиците находишься. Поэтому да. я например, считаю, что надо хотя бы как-то обозначить этот момент. А, вот консультация начну. консультация че сергей Про, проводится до фиксации брекетов системы что ему взять на первую консультацию ну как андрей ты скажешь ну идеальные варианты это, это идеальные идеальные варианты до фиксации брекетов надо понимать по какому пути двигаться вот. но в реале и так получается, что не всегда получается проконсультироваться до фиксации брекетов, там, ввиду, например, ну, чаще всего загруженности хирурга, вот, потому что ну, реально как бы хочется всем что-то ответить, но загруженность такая, что ну, просто не получается иногда проконсультировать пациента. А ортодонт тоже как бы не может там, ждать там, полгода, чтобы там, зафиксировать брекеты. Наверное, поэтому, наверное, ортодонту нужно понимать все-таки какие-то ну, принципиальные моменты, как готовить пациента к операции. То есть в идеале проконсультировать до хирургии, но если точно автолог знает, что там будет лечение с хирургией, пациент знает, то, наверное, можно фиксировать брекеты и где-то на этапе уже проконсультировать. Но еще раз: в идеале до фиксации брекетов нужно понимать, по какому пути пойдем, потому что есть же варианты, когда можно компенсировать, есть когда нельзя компенсировать, нужно решать, кто, как и когда будет устранять трансверсальное несоответствие. Вот, и в идеале это договорится до фиксации брекетов. Я а? просто пытался понять, сколько символов, звуков в минуту ты произносишь. Да, я понимаю, очень-очень быстро. Надеюсь, что люди посмотрят эфир, что в записи. Но мы пытаемся просто охватить необъятное, да, и в этом прямом эфире ответить на глобальные даже вопросы. Я бы добавил здесь, знаешь, что важно все-таки, почему в идеале пациент должен пройти консультацию хирурга, чтобы он, ну, ортодонт может пословно сказать в операции и не рассказывать каких-то вещей, просто потому что он не знает. И все-таки вс ⁇ -таки решение будет, когда он все-таки сообщает с хирургом и скажет своими словами, какой действительно операция, и какие есть, и какие есть. И так далее, если после консультации принимает решение, что он будет делать, это... это первое, второе, если пациент... Да, не пришел на консультацию хирурга, но потом в процессе лечения вы его там, знаю, полтора года э, декомпенсировали, готовили к операции, а потом он приходит к хирургу, и либо он его не может найти, которому он может доверять хирургу, либо хирург говорит, да здесь вообще надо было по-другому декомпенсировать, а третий говорит, тут надо было делать вот так, четвертый говорит по-другому, ну то есть какие-то вот такие моменты происходят. А, пациент вообще может сказать, я вообще не буду делать хирургии, например, проводить. И в таком случае э, что делать, если его полтора года уже до Вот, Андрей, э, что ему взять на первую консультацию, ты уже говорил? Нет, не говорил. Но в идеале, если, э, в моем понимании, консультация должна проходить конструктивно, если ну, это, как бы, консультация, должен да. делать. Ты рассказывай пока, да, я тут быстро... Если это не консультация на тему возможности хирургического лечения, то пациент должен приходить уже обследованный. Тогда можно составить детальный план лечения, и пациент уже уйдет с консультацией с планом лечения. Для этого нужно будет... Диагностические модели для этого нужны а, либо полноразмерные КД, либо телерингинограмма, плюс панорамные исследования. Ну и, может быть, заранее сделанный кто-то протокол, чтобы можно было... Обычно мы просим всю диагностику выслать заранее и готовимся к консультациям, потому что э, на ходу проанализировать каждого пациента достаточно тяжело. И там же много есть нюансов, где находятся центральные линии, где есть или нет асимметрия. И, линия, и э, за то время, которое отведено на консультацию, ну, тяжело вниз. Поэтому мы просим прислать всю диагностику заранее. Мы заранее В общем, ее уже чем смотрим, больше, тем лучше чтобы хирург мог максимально да, да, да. да. вот. да, Самый худший Больше. вариант, когда пациент э, привозит вот эту кипу там, дисков с собой, и э, у тебя отведено, отведен, допустим, час или полтора времени на пациента, и ты там просто 15 минут загружаешь какое-то исследование, ну, это невозможно провести ну, качественную оттенку диагностических да. данных. Идеально, когда тебе, ну, хирургу заранее ортодонт высылает, чтобы да. ортодонт... О, хирург уже мог спланировать да. что-то, готовить, согласен. Как происходит сотрудничество ортодонт-хирург, если врачи из разных городов? Ну, я думаю, что здесь помощь как раз-таки все, все облачное, все в скайп и так далее. И самое... я думаю, что здесь не проблема, чтобы пациент лично поехал к хирургу, правильно? Тебе же не надо, чтобы пациент лично ехал к тебе, не обязательно, в принципе, то есть один раз. Да, у нас сейчас... Действие. Мы живем в век, когда цифровые технологии настолько развились. Видеозвонки, скайп, зум, есть все что угодно. Это очень облегчает, на самом деле, людям, ну, которые кстати, живут об этом можно говорить, да, про предание. Это, это разрушает границы. Вот, а да, мы с тобой тоже в разных городах живем так-то, по сути. Поэтому да, <laughs> не всегда. Да. То есть, в принципе, это все реалистично, реально. Даже если в разных городах, даже если в разных странах. Можно ли сверять готовность окклюзии по сканам? Хороший вопрос, кстати. Я предпочитаю физические модели пока. пока. Другой вопрос, что мы можем... Мы а вы не выбили полностью олдскульность твою. Да, не выбили. Не, выбили, не выбили. Почему? Потому что по сканам невозможно проверить... Четкость сбора, ну, допустим, что нет какого-то гиперконтакта, Гиперконтакт, который... не да. да, да, да, где будет нестабильная, она будет соскальзывать, поэтому для этого все-таки физически нужны модели. Другой вопрос, что мы просто можем ваши сканы распечатать, принтировать, и э, мы получим две физических модели, которые мы соберем, посмотрим, где потребуется, допустим, избирательная пришлифовка или доведение каких-то окклюзионных контактов. Э, вот, э, это просто вопрос на самом деле денег, потому что нужно оплачивать работу технической лаборатории, то есть у нас, например, сканы, они принтируются на 3D-принтере, но нам нужно оплачивать э, печать этих физических моделей. А так, без проблем, по сканам мы можем оценить, но нам нужно распечатать. Просто я, например, в моем представлении было, что 3D принтер, э, это просто как бумажный принтер, ты отправляешь файл, он печатает. А оказывается, тут техник, и он должен залить смолу, и он должен за смолу вычистить, и он должен потом все помыть, и там можно сломать что-то, что стоит 500 евро. Ну, короче, целая история. Вот поэтому и нет, нет, нет, нет. Теории, а, в теории нет, можно нет, отправлять сканы, нет, это нет, очень нет. круто отправлять сканы, но нужно да. будет их распечатывать просто, да, и все. 3D принтер а это можем... дорогая машинка, дорогая машинка, которая дорога в обслуживании, вот. она хорошо печатает, но ее нужно обслуживать, туда нужно заливать смолы, его нужно чистить, отмывать, его можно сломать. Вот, там запчасти, всякие столики, они действительно дорого стоят и поэтому он нуждается в техническом обслуживании. 3D-принтер – это не как обычный принтер. Вот. операционный период ведения, что ожидает пациента, как долго он в стационаре, когда активация?» Мы стараемся максимально сокращать период пребывания в стационаре. Обычно ну, у нас стандарт трое суток нахождения, четвертые сутки выписка условие, что все идет благоприятно. Это после 1-2 члесных операций, после САРПИ, после операции на суставах мы обычно выписываем на следующие сутки. И некоторые пациенты, бывает, что просто остаются у нас э, жить в нашем курортном районе на базе отдыха. Да, и по магазинам О. там ходят, я слышала. Да. У вас там шоппингов занимаются, пока они там находятся. А, кстати, это да, очень да. важная информация. Пациенты многие спрашивают, задают вопросы на консультации ортодонту. Такие вопросы и поэтому ортодон должен знать все таки эти моменты. А, важен ли, а когда активация? Ну, когда активация, тут вопрос, когда после операции можно проводить активацию? Он говорит, тут вопрос спорный, ну, да, я да, еще... Разные мнения, можно. Здесь, кстати, существует я, тоже. Да. Ротодонтам, я там, я бы дон там сказал так. А спросите у хирурга. То есть, я думаю, что тут как раз -то хирург берет на себя ответственность и говорит, да, тут должен хирург определять. Но вот у да. хирургов самих нет консенсуса. Нет консенсуса. Верно? Нет консенсуса у хирургов. Здесь, смотрите, на самом деле существует очень много разных точек зрения. И ну, здесь о активации мы говорим, после сарпии, или после дна операции или после операции сегментации. И здесь... Существуют совершенно разные подходы. Кто-то после САРПи рекомендует сразу же фиксировать брекеты и начинать ортонатическое лечение, кто-то рекомендует ждать до 4 месяцев. Это дискутабельный вопрос, на самом деле, наверное. Существуют разные мнения по поводу срока закрытия тремы после дистракции. И также существуют разные мнения, когда можно продолжать ортонатическое лечение после сегментационной хирургии, которые эти сроки колеблются от 2 до 4 месяцев. 2 до 4 месяцев, да. Ну, мне кажется, вот я лично бы лучше чуть-чуть позже, чем раньше. То есть раньше единственный плюс – это то, что вы выиграете в сроке лечения. Но есть некоторые риски, если они есть, то лучше чуть-чуть подождать. Если там вопрос двух месяцев, это же не вопрос полгода. Но это мое мнение, но лучше спрашивать у хирурга, который скажет уверенно. Через два месяца, что хотите, то и делайте. Все. В руки, в... Карты вам в руки. Ам... Важен ли тип аппаратуры при подготовке через лицевой операции? То есть есть ли какие ну, с хирургической точки зрения можно использовать самую простую металлическую аппаратуру. Не очень нам нравится, когда стоят лингвальные брекеты, потому что с ними тяжело делать позиционирование рисов, то есть там мешает адекватному созданию адекватного перекрытия на уровне рисов, лингвальная аппаратура. <связывая> ну, в принципе, мы оперируем со всеми типами аппаратуры, нам принципиально, чтобы брекеты не отклеивались, чтобы они были хорошо приклеены. Вот. В идеале, конечно, чтобы стояли металлические кольца на шестерках, потому что часто во время операции мы сталкиваемся с тем, что ну, брекеты во время межсонного связи просто отлетают и это как бы ну, затягивает время операции. Но здесь уже ортодонту не очень удобно, да, Дмитрий это увеличит количество посечений для того, чтобы да, сделать металлические да, да. кольца на шестерке. Да, это... вот, поэтому... Опять же, должен быть какой-то некий консенсус. Вот. То есть идеал это кольца. Ну, опять же, пациенты с элайнерами приходят. Если пациенты с элайнерами, то там тоже, возможно, два варианта. Это либо кнопки, либо установка ортодонтических винтов. То есть технически сейчас можно профилировать там в любой, в общем-то, клинической ситуации. В общем, все, что угодно, но удобнее с кольцами и с металлической системой. Хотя мы, например, кольца не используем и. Тоже все нормально. То есть. А, кто определяет план лечения, протокол подготовки, изготовления хирургического спринта. Ну, здесь, опять же, командная работа, да, как мы сказали, командная работа, и, ну, хирургический спринт непосредственно изготавливает хирург, если это надо, но каким образом он изготовит, по какой плюси, это все-таки мы считаем, что это должна быть командная работа в идеале, и хирурги, и ортодон должны участвовать в ней. Вот. Если кому-то не нужно, это не заинтересован, неинтересно, нет времени, там, допустим, то хирург может все сделать сам теоретически. да? Но потом как бы Хартодот будет работать с той клюзией, который создал хирург, правильно? Да. да. Это Ев Бабанова задавайте вопросы. Спасибо за вопрос. Мы только первый комментарий с тобой обсудили. Но Дальше будет там, в принципе, повторяться, наверное. Добрый день. Как контролировать положение нижней челюсти после операции? Если до операции было функциональное смещение нижней челюсти, до операции на брекет-системе это до конца не было исправлено. После операции остается после операции остается привычка смещать нижнюю челюсть в разное положение, так как люди не фиксированы, поэтому сложно определить, какое истинное положение нижней челюсти, в каком положении заканчивают детализацию. Спасибо. Юлия Гарипова написала. Ну, я бы сказал так. На самом деле, действительно, это может быть проблемой, если после операции у пациента если после операции пациенты вынуждены на положение челюсти. То есть если после операции так получилось, что, допустим, могло, могло, может так получиться, что хирург как-то смещает мышелки, потому что хирург в любом случае как-то воздействует на мышелки, если это операция на нижней челюсти. И да. нижняя челюсть, например, в первом классе стоит, все хорошо, без какой-то трансферзальных проблем без каких-то, но это вынужденное положение. Такое же может быть. Или наоборот, да. пациент приходит после операции перекрестным прикусом. Челюсть смещена, нижняя челюсть смещена и перекрест. И это вынужденное положение на самом деле, потому что пациенту так залегировали челюсти в конце. и у меня, у меня такой пример есть. Мы с Андреем Сергеевичем, другим хирургом, оперировали. Вели пациентку. Такая, такой пример тоже есть. Мы об этом расскажем на семинаре. И то, и другое сложность именно для ортодонта потом становится, конечно же, когда после операции. Если до операции, вот вопрос до операции, если такое происходит, если есть вынужденное положение челюсти, имеет ли это значение? Вот это такой вопрос, насколько я, как я обсуждал с Симоносом Грибаловским, как он мне говорил, Возможно, он сейчас другого мнения. Он мне объяснял, что хирург все равно сегментирует нижнюю челюсть, ну как остеотомию проводит, и э, дистальные сегменты, или как вы называете их, максимальные сегменты, точнее, да, максимальный сегмент с мышелком, который вы ставите все равно вручную. Ну, Андрей, я не знаю. То есть вы все равно ставите вручную, то есть вы ставите мышелки, и в другое положение. Вы меняете положение мышелки, правильно? Я просто думаю, ты зависаешь, или у тебя просто ничего нет. Я пропустил. Там был. Ты завис на самом ответственном моменте, где я завис? Но вот я говорю, что хирург все равно поменяет положение мышелка. Вот в чем дело. Если не было вынужденного положения, к сожалению. Если после операции оно может возникнуть, есть такая вероятность. И наоборот, если оно было, то хирург может поменять положение мышелка. По Дело в поменять. том, что на самом деле меняется вообще структура костно-мышечная. То есть там же происходит отслойка и жевательные мышцы, и перемещаются сегменты. И там задается некое новое положение всего, на самом деле, всего, и в том числе жевательных мышц. И ну, в моем понимании должна происходить некая адаптация. То, что там было в предоперационном периоде как-то мышцы функционально тянули, а оно в послеоперационном периоде может совершенно по-другому уже работать. В общем, да, это интересный вопрос тоже. Но вот да. э -э я бы так подытожил, что если до операции вынуждены, это не страшно. Там все можно, хирург все равно все новое положение ставит, а вот после операции это уже проблема ортодонта, может быть. И если это сильная диспропорция, сильное смещение, тогда это может быть даже реоперация, да, Андрей? То есть, если прям так совсем взять теоретически. Ну, для того, чтобы был стабильный результат, нам важно, чтобы мышелок вот был правильно спозиционирован и были максимально фиксурованные багорковые контакты, чтобы это стабильно было, да. Еще один вопрос, доктор Ольга Валерьевна, задала. Очень интересно, какие есть правила, а, очень интересно. какие есть правила подготовки к операции, на что обращать свое внимание, ошибки в подготовке. Ну, вот, это, конечно, такой глобальный вопрос: да? как подготавливать, какую какой операции, то есть, зависит от того, какая операция, какой план, какой план от хирурга, какой изначальный, какое изначальное положение зубов у пациента, какие есть проблемы. То есть, подготовка к операции, она в этих двух словах. Как ты говоришь, Андрей, там, овержет положение рессов, да, там, и как бы все. Но на самом деле, чтобы к этому прийти, ортодонту много что нужно сделать иногда. И какие ошибки в подготовке тоже, да, могут быть разные ошибки. Это может быть, например, под хирург сказал ортодонту увеличить там нижние резцы в протрузию на 15 градусов. Ортодонт не может, пытается это сделать, но это будет нефизиологично. Или наоборот, ну, нефизиологично, потому что у медиальных пациентов бывает, что синтез изначально находится как-то ретрузивно, плюс 15 градусов, это будет нефизиологично для него. Или наоборот, он пытается убрать резцы назад, у него это не получается, потому что там и по физиологии не, не очень, резцы не хотят туда идти, и язык мешает, и ну, много всяких нюансов. Ошибки в подготовке могут быть, когда, например, то, что мы с тобой говорили про открытый прикус, да, когда ортодонт закрывает открытый прикус, потом не ждет рецидива, отправляет на, на хирургию. Это может быть, когда ортодонт ставит дугу, которая еще активно <свят> хирург делает, проводит предварительно, он думает, что она пассивна, проводит предварительную подготовку, предварительную диагностику, потом планирует операцию и сканирует модели, а после этого у пациента меняется положение зубов, потому что дуга еще активна. И потом у хирурга не сопоставляется со сплинтная операция. Такое тоже может быть. То есть, yes. если, дуга, если дуга была активна, хирург об этом не знал. Ну, то есть ошибок, ошибок очень много может быть. там Несовпадение, а, несовпадение например, по болта, но Это казалось бы, uh -huh. там все должны знать, все об этом знают, ортодонты. Но не все хирурги об этом знают. Ну, так скажем, да. и Получается, что может не получить. Не может, мы можем не получить правильную акклюзию, потому что пропорт Болтон, и кто-то не заметил. Тоже ошибки в Что еще могут быть ошибки? В общем, ошибки. может быть, ошибки могут быть разные, кто-то всего не охотник. Конечно, это просто не привел. Но подробно поговорим тоже на семинаре светить вопросы, пожалуйста, по до нюансов подготовки, мизиальной и дистальной. Ну, это вот мы сказали, что в двух словах это не рассказать. Но если в двух словах все-таки, сагитальная, мизиальной и дистальной приготовок, как, какие нюансы подготовки? На что ты смотришь? Как ты говоришь про этот падон? Ну, самое частое это недостаточная сагитальная щель и нет потенциала для перемещения челюстей. самая частая ошибка. То есть для фирмического перемещения челюстей должна быть создана сагитальная щель, чтобы было куда их двигать. Если ее нет, или бывает, она настолько мала, что стоит вопрос: надо ли делать операцию. Там, фактически компенсированный пациент, получается, там, допустим, скелетное перемещение полтора-два миллиметра. Надо ли тогда делать операцию? Согласен, да. Кстати, такие пациенты самые сложные для компенсации. Тоже расскажем об этом. Какие параметры необходимы хирургу для успешной операции? Ну, это скорее уже тоже все к диагностике и планированию. Ну, какие параметры? То, что ты сказал, в принципе, Вержет, NCON Resource тоже. После операции через сколько мы зовем пациента на активацию, что нам можно там делать, если осталась дезаклюзия по бокам, как там поступить, можно ли сразу дать эластики после операции, можно ли снять сталь и поставить более мягкую дугу при дезаклюзии для быстрой отработки эластиков. Сплинт можно снять, а, сплинт можно через 4-5 недель снять после операции. Да, ну, давай уже. разберем этот вопрос. Когда приходить да. к ортодонту, ну, опять же, все зависит от хирурга, как он скажет, если осталась дезаклюзия, можно ли давать эластики? Можно давать эластики, можно переходить на более мягкую дугу, переклеивать брекеты, и, и все это можно сделать. То есть как будто бы пациент к вам приходит уже, как бы скажем, без брекетов, с первым классом по скелетам, но с неровностью, и вы и отрабатываете эту неровность. Другое дело, что там тоже есть нюансы, когда пациент приходит с первым классом, но у него нету вержета, например, уже а у вас есть, например, немного осталась верхняя протрузия, но вы не можете ее убрать. Уже как бы такой скелетный третий получается, в некоторых городах есть такие нюансы. Или, например, пациент приходит, а у него, а у него э, перекрестный прикус, потому что была одна челюстная операция, и при одной челюстной операции, при движении нижней челюсти, при дистальном прикусе, если не было проблем по трансферзали, а вы выдвигаете нижнюю челюсть, то она может появиться, потому что нижняя челюсть становится... Более широкой частью начинает контактировать с верхней челюстью, да, и здесь хирург уже ничего не может сделать, потому что одна челюстная операция, он не может расширить вверх. И здесь надо это учитывать при планировании еще, а то он должен быть к этому готов, либо идти на сохранение перекрестного, либо думать о том, как расширять верхнюю челюсть и сужать нижнюю, но ну, будет это стабильно. То есть, ну, такие нюансы. Э, зачем я все это говорил? То, что, ну что действовать после операции, да, в принципе, это вот к этому. Можно ли снять спринт через 5-4-5 недель после операции? Да, можно его и раньше снять. Можно вообще его не использовать. То есть, если окклюзия нет, стабильная, мы вообще случаев, не используем. Тогда, если нет, и все-таки он используется, значит, он нужен. А когда, в каких случаях его можно При снять раньше, каких? При нестабильной окклюзии, вот, стараемся его вообще не использовать. То есть, либо используем окклюзионные накладки, но в некоторых случаях ортонатическая подготовка не позволяет не использовать финального спинта. И тогда мы его как бы одеваем и рекомендуем носить до четырех недель, обычно там, первый осмотр через две недели, мы снимаем сплинт и смотрим стабильно ли смыкаются зубы, если они стабильно смыкаются, если мы его через лево-вправо, мы можем отменить вообще ношение сплинта, в некоторых случаях мы рекомендуем его истончать поэтапно, допустим там раз в неделю, сошлифовывать, сошлифовывать и выводить, вводить зубы постепенно в контакты за счет использования бокса ласти. Насчет эластиков, кстати, вы же даете эластики сразу после операции. Ну, да, по Какой силы даете эластики, кстати? какие коробки достали? Ну, обычно средние используем, иногда жесткие используем. Я иногда да, иногда пацаны приходят, там такие сильные эластики, довольно получается, что, в принципе, вы не боитесь того, что что-то будет смещаться. А, мы обычно дело в том, что мы его обычные эластики стараемся фиксировать на скелетной опоры, то есть мы ставим всегда две скелетных опоры здесь и здесь, и чаще всего мы эластики надеваем на них. Не, ну я имею в виду скелетные опоры, я имею в виду, чтобы что, не боитесь, что какие-то отломки, ну то есть ну смещение при этом. Не, ну Мы ну, просто там это как думают, я сейчас дам тягу и у него все полетит там. Ну, то есть как бы, почему боятся почему такие вопросы, потому что ты как бы к пациенту после операции ты относишься как вот ваза разбилась, ты ее заклеил и думаешь как бы лишь бы не дышать, ну как бы, то есть ты не знаешь с какой стороны к нему поступиться, особенно если у тебя нет опыта. Я помню себя, когда первый раз пациент ко мне пришел после операции, я вообще думал там он рот откроет, нет там как мне, что мне с ним делать. Вот. А вы даете прям, я смотрю, сильные эластики. То есть это вы не боитесь там, давать такие большие тяги. Они, ну, понятно, что к микроимплантам вы даете, но все равно, что при этом нет никаких, никакого риска, что что-то сместится. И вот, сказать, что ортодонты тоже не боялись. Да. А, стат... а, у нас немного времени осталось, но я думаю, что мы здесь пройдемся, потому что тут те же самые вопросы были. А Сцитомия двух челюстей по квоте или лучше не и платно? Ну, вот такой вопрос. Смотрите. А... Я это думаю, что тут судья. разницы нет. нет. Любая операция. Да, это да. потому, да. что вопрос не имеет отношения к риску, я бы так сказал. Это вопрос не совсем такой правильный: рисковать и платно. К платно тоже есть риск, он остается. Это не значит, что ты заплатил. Нет, конечно, конечно. Да. А -а -а. Я верю в что все врачи хорошие, и все врачи стараются добиться максимально хорошего результата для своих пациентов. Я не думаю, что в специальности все-таки у нас такая специальность, что тут вот вряд ли какие-то работают плохие люди. Все-таки все стараются помочь пациенту в силу своих возможностей. Uh -huh. Какой брекод-системы удобнее готовить к Атлантии? Мы это мы ответили. Насколько часто вы готовите к операциям только на одну челюсть, а не на две, если не прикус? Но ну, здесь тоже так не ответишь, да, как бы это зависит от клинической ситуации. Протокол введения пациента для иногородних, но ну, это мы сказали, что тут ну, он ничем не отличается от того, как если вы в одном городе. Когда идти на консультацию хирурга до, во время артрантического лечения, когда пациент готов в хирургии. Ну вот этот вопрос тоже мы уже ответили. Да, когда приходить на консультацию хирурга. В идеале до, конечно же, но можно и в принципе в процессе. Давай пройдемся... Друзья, ну, есть, может быть, какие-то еще вопросы у вас? Тут кучу вопросов. У нас осталась одна минута, да, Дима, до окончания эфира? Ну, мы можем продлить больше, конечно, если что. Но, да, в общем, мы планировали час. смотрю, что вопросов очень много, это подтверждает, что, конечно... Давай так, сейчас мы на три вопроса ответим, а дальше мы запишем и... Пациенту 22 года... А, подождите, сейчас еще дальше вопрос. Скажите про осложнение, с чем связано это уже было? Добрый вечер, посмотрите какие отдаленные последствия перевода из одного скелетного глаза в другой? Как ведут себя мышцы? Вот это, кстати, интересный вопрос. Андрей, как ведут себя мышцы при переводе из одного скелетного глаза в другой? По-разному ведут себя мышцы, на самом деле. Здесь нужно учитывать тот момент, если изначально у пациента, например, склон к глупсизму, потому что действительно Иногда происходят адекватные скелетные перемещения, но мышцы, мышцы, они же как бы остаются теми же самыми, и мышцы могут пытаться вину, вернуть сегменты в прежнее положение. Поэтому, если мы видим, что пациент, например, бруксист, мы рекомендуем за 2 недели до операции сделать введение ботулотоксина, таких больших дозировок, там по 50 единиц в каждую сторону, в жевательные височные мышцы либо назначаем препараты, которые снимают мышечный гипертонус центрального действия, типа Медокалма, например, в операционном периоде, то есть если у пациента есть какая-то склонность вот именно к мышечному рецидиву. Тут пошутили про уже про саморегирующие брейкеты. Я так понимаю, это где-то извечная какая-то борьба, да? Да, это уже старая шутки старые. Пациенту 22 года, верхняя челюсть уже сильно, больше в фронтальном отделе, готическое небо. Можно ли ставить небный дистрактор? Какие показания? Какие противопоказания? Какой ставить дистрактор? Небный дистрактор, ну, например, там, при сарке. Ну, готическая неба ну, Готическое небо просто сложно туда поставить, очень глубоко. Маленький, ну, винт может не поместиться, может быть, вопрос в этом. Ну, можно, я думаю, запихать. То есть там должно быть слишком совсем узкое, чтобы винт не поместился, да? Ну, она же как бы а... расширяется, все равно его просто можно на разном уровне поставить. Ставить. А, пониже. А? Пониже. А, добрый вечер. Подскажите, ортодон должен делать гиперкоррекцию перед ортогнотией? Гиперкоррекцию в чем? Под, при подготовке? Я думаю, что нет. Потому что если мы говорим про Увержет, например, положение рисов, то тут гиперкоррекция, она скажется на гиперкоррекции по операции потом. То есть тут, мне кажется, надо, делать, чтобы все было четко. Гиперкоррекция по трансферзале тоже не нужна. То есть чем больше вы расширите заболевалярно, тем меньше хирург потом расширит на операцию. То есть тут вообще не нужно ничего трогать, если планируется какая то расширение хирургическое. То есть тут гиперкоррекцию, наверное, я бы сказал так, что делать не надо. Если вот я правильно понял вопрос. Убеждать на операцию нельзя. Да? Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как быть в случае если микрогнотия верхней челюсти, расширить с помощью различных аппаратов, МС, и, РПИ, и так далее другие, насколько возможно дальше хирургия или сразу же хирургия. А, сначала вы хотите расширить на аппарате типа марки провести, да, я так понимаю, на мини-винтах, а потом еще и хирургии. Но в принципе, наверное, тогда, мне кажется,. Как, Андрей, тут, что, что, а, что тут подскажешь? А зачем? Просто просто Марпе, если можно, если можно расширить, да, если можно расширить операцию, или может быть Сарк это делается? Нет, нет, так здесь, в принципе, или вопрос, или... кто и как будет расширять, то есть, если есть возможность расширить за счет Марпи, это же самый простой вариант, без операции, поэтому всегда можно попробовать расширить с Марпи. ну, речь, наверное, все-таки идет больше о подростках. О вот, подросткам на да, операции. Да. Да, кстати, дальше вопрос будет, с какого возраста потом операцию делать. Просто если это взрослый человек, то МСЕ, ну, я знаю, что показывают ортодонты таких случаи, но можно, конечно, попробовать, если вы не боитесь там каких-нибудь раскроения черепа. Ну, я шучу, конечно. Ну, то есть, если вы, нет, у вас нет. получается, вы уверены, взрослым людям, ну, можно, можете сделать. Но обычно это подросткам все-таки, да, марка, Поэтому... Но мне кажется, от Марпи никто ничего не теряет, кроме денег. Вот. Ну, то есть, если ну, Марпи да, не идет, и что... Операция, могут... не, если, сделать, если это подросток, мы делаем Марпи, но тут тогда нет, не речь идет в операции. Ну, потом, через да. Нет, просто если, например, вариант, что Марпи не помогло, его же можно трансформировать в Сарпи. Ну, можно, да. То есть, а теперь режем. Я, я понял. А теперь да? А, то, если, да, да, бедра... да. А, если до операции были, были все контакты, то какая вероятность, что их не будет после операции? Прикосмезиальная симметрия, сегментарное исправление плоскости. Ну, вероятность такая есть. Потому что как раз-таки вы должны смотреть, как будут сопоставляться челюсти при операции. Это нужно с хирургом обсуждать сопоставление на моделях, правильно? Да. Как модели сопоставляются. То есть э, вероятность такая есть. И, конечно, потому что хирург, если он сегментирует верхнюю челюсть, он по-разному эти сегменты с нижней челюстью сопоставляют, И как он их сопоставит, это прям, прям бесконечное множество вариантов. Ну ладно, конечно, конечно, но их очень много. С точки зрения более простого технологического решения и прогнозируемости результата, может ли хирург обойтись без ортодонта и пойти по протоколу FAST and fix? Ну, Еще вообще, же. на самом деле, если э, я думаю, что если у пациента первый класс, например, я знаю, что артагматия делается с первым классом для того, чтобы, например, увеличить дыхательные пути там ночной апноэ, да, вот такие вещи, как американцы, делают, даже 60-65 лет. А если, допустим, э, по-моему, ты, ты рассказывал как раз -таки про такой случай, когда пациент пришел без брекетов. Ну, это мы об ортофациальной уже хирургии говорим. То есть, да, здесь можно, можно просто в, имеющем, в нейтральном прикусе делать перемещение челюстей вперед, там, для просто. Ну, просто уже челюсти, они так. между собой не перемещаются, но они перемещаются да. вместе, как зубочелюстной комплекс. Да, Бл блоком, да, моноблоком Блок. перемещаются. Ну, ча чаще всего это идет речь о выдвижении вперед и каких-то вращениях против часовой сделки. А стал бы ты делать проекции. операцию не блоком, все-таки менять их соотношение. Стал бы так делать? Без, без ортодонта. Нет, нет. Не, ну а как? Там все равно, может быть, какие-то дезаклюзии, там все, что-то, возможно, придется доводить. Вот, поэтому... Без ортодонта, но зато можно с ортопедом. Потом все под тотал, и короночками. Под mm -hmm, вариантом. Ну, или, да. например, когда действительно мало зубов, то есть там. Э... Ну, так в каждом случае, так опять же, требует индивидуального обсуждения клинической ситуации. Какими сканерами пользуетесь? У нас три shape, у вас какой? У нас. Три, шесть. О, братья. Я, а, а еще правильно расположить печатаемую модель. А, тут еще это, видимо, комментарий к нашему был. Еще правильно расположить печатаемую модель на столике, ибо может быть погрешность от печати. Да, да, да. А, потому что там есть красивые легатурки, это к там тут вообще пошел уже. ортодонты пошли, короче, поводу брейкетов а, mm -hmm. Здравствуйте. Сколько лет берете процент на роттическую операцию? Ну, в зависимости от что мы называем ортогнотической операцией, то есть, в принципе, сарпи мы делали в 14 лет, вот, опять 14, же, там индивидуально лет. все, да, да, да, да, да. Но а, там это, но там на самом деле это сочеталось с тем, что нужно было удалять ретинированные зубы в том числе, вот, и поэтому мы как бы обсуждали вариант, что попробовать, например, марпи, но так как там все равно брали на наркоз, и нам проще было бы уже сразу сделать из сарпи, там, и удалить, допустим, Давайте, ретинированные бейте. зубы. Ж наркоз ну да, да, да, да, да. Чем, допустим, мы бы взяли ну, на наркос удаление. Да, да, а потом сделали бы Марпи, оно не пошло, и был бы второй наркоз. Вот, поэтому ну, все понял. не реально. Так, тим мы делаем Марпи, и чаще всего расширяется. Вот, в целом ортогнатию, ну, дисталом можно делать раньше, мезиалом позже, потому что у дистальных right. уже вряд ли вырастет, а у мезиальных может быть скачок роста, ну, для девушек это три года после окончания месячных, либо ритмологически подтвержденный окончание скелетного роста, ну, примерно так, а так, с ну, 16 лет, наверное, уже можно делать ортогнатию, особенно для дисталов. Ну, вот последний вопрос. У нас тут какие планы? Есть ли как, до какие города планируете приехать с семинаром? Будет ли ваш семинар в СПБ? Семинар в СПБ будет. Э, какие города? Ну, как пойдет, мы готовы поехать в любые города нашей необъятной родины, да, Андрей? Да. Вот. В принципе, вроде бы все ответили. Какие-то вопросы... А, рецидив на скелетном уровне возможно после операции? Да, возможно. Ну, любые перемещения, даже костные, получается. А почему, кстати? Если вы все принтами и пластинами Приезжайте в Тюмень. С удовольствием приехали. Приедем. А почему происходит рецидив на скелетном уровне? Давай последний вопрос, и мы завершим, может, чтобы не задерживать. А что мы называем рецидивом на скелетном уровне? Ну, например, ты сопоставил все, потом... Ну, вообще вопрос, может ли быть такой рецидив? Ты сказал, да. Получается, что отломки могут как-то смещаться или нет? Да, дело в том, что рецидив может быть на любом уровне, не только на скелетном, и это большая проблема. То есть э, э, дезоклюзия может появиться на самом деле из-за мышечной тяги, из-за позиционирования мышелка, из-за смещения костных фрагментов, э, из-за дислокации пластин, то есть может э, сместиться из-за чего угодно. То есть, ну, например, если говорить о скелетном уровне, например, делаем вращение против часовой стрелки бимоксиллярного комплекса и большое вращение, и он держится, если только на пластинах, то он может, конечно, за счет мышечной тяги отрецидировать, поэтому для профилактики этого ну, мы, например, используем различные костные блоки, которые вбиваются во все щели, как клини и это как бы дополнительно поддерживает, ну, помимо титановых пластин. Вот, ну, например, если этого не делать, то мышцы запросто могут сместить скелетные фрагменты, то есть это может происходить такое. Бывает из-за мышцы пластины гнутся, пластины могут смещаться, могут фрагменты ротироваться на пластинах вокруг винтов, вот, поэтому могут быть происходить. Это как бы нежелательные изменения, естественно, нежелательные, но это к вопросу об осложнениях, наверное, вот, особенности после операционного периода. Ну, рецидив может быть, насколько я вот читал, и по литературе научно есть иерархия стабильности хирургическая в том числе. И об этом тоже мы поговорим на семинаре, какие самые нестабильные операции, да, ну, перемещения, точнее, челюстей могут быть. Вот, ждем в Украине. Спасибо за, за приглашение. Мы бы тоже очень с радостью вы приехали в Украину. Я думаю, что на этом мы, наверное, тогда завершим. Я верю, что есть еще другие вопросы, но мы не успеем на них уже ответить. Уже 10 минут больше задерживаем всех остальных. Очень много информации на эту тему. Точнее, как информации, не так много, но, скажем, много всяких, очень много вопросов, которые требуют ответа. Особенно, когда ты начинаешь пытаться в этом разбираться, когда ты начинаешь планировать своего первого пациента, когда тебе первый раз пациент приходит после операции, ты не знаешь, где брать ответы на эти вопросы, и задаешь их хирургу, хирург так получается иногда, что не отвечает или отвечает как-то, ну, просто, что типа, давайте делайте и все там дальше карты вам в руки. То есть иногда вот взаимодействие ортодонт-хирург оно очень непростое, и чтобы нам с хирургами было проще, хирургам, хирургам, хирургам было проще с нами а вот мы всегда призываем да, общаться в такие круглые столы, обсуждать пациентов, пытаться находить какие-то точки соприкосновения, находить общий язык и, и работать в команде. Да, Андрей? Обсуждать да. пациентов э, в до часа ночи, мы с Андреем обсуждаем, какие-то вопросы открываем, пишем друг другу, слушая, а что это такое, а почему, вот, как тут происходит, а что здесь может быть. То есть э, ну, с, хирургом, с хирургами нужно взаимодействовать и нужно понимать, как это делать, и тогда будет все продуктивно. А, спасибо всем за внимание. Андрей, есть что добавить, может быть, напоследок? Всем хороших выходных, девушек, с 8 марта. Кстати, да, я думаю, что у нас большинство ортодонтов в нашей стране – это девушки. Мы всех поздравляем. В... Любви Да. Всех, всех поздравляем с праздником. А, информация как глоток воздуха да согласен вот и вот, вот это наверное основное что мы хотели бы донести что вот мы с андреем как бы вот эту информацию эти эти ответы на вопросы мы с кровью и потом некоторые добывали да ответы то есть иногда их просто негде взять и ты берешь их на своем опыте вот спасибо Андреевич, что присоединился спасибо всем кто спасибо был. вам всем спасибо Спасибо. Дима. Да, будем ждать спасибо. вас на семинаре, готовьте вопросы и будем делиться опытом. И также ждем от вас, если у вас есть какой-то опыт, мы всегда рады, да, Андрей, обсуждать вообще со всеми хирургами, с ортодонтами просто любой Очень опыт рад. он всегда полезен, да. Все, Дима, давай всем. мы тебя попросим, Дима, Дима, мы тебя как самого ответственного попросим зафиксировать все вопросы, которые мы не ответили и потом мы обсудим, ну чтобы ничего не оставить без внимания. Да. И... Кстати, вот. Они нам тоже помогают, ведь, Андрей, Это вопросы, которые нам задают, мы такие, о, мы даже об этом не задумывались, например, и начинаем в этом копаться. То есть это очень круто, мы очень благодарим всех по этому вопросу, и если будут еще вопросы, пишите нам в Инстаграме, не стесняйтесь, Андрей, вы знаете, Инстаграм мой, и пишите нам, мы будем их себе в копилочку тоже ставить и встречать на семинаре. Mm -hmm. Все, спасибо всем, до встречи. Да, всего хорошего.